Добрый день, постараюсь быстренько. Работу я делаю на основе изучения внутренней корпоративной среды и коммуникации АБС, где я проходила практику последние две недели. В общем, большая радость, что удалось это сделать. АБС один из лидеров IT-рынка, которому 30 лет в этом году. Это крупная группа компаний, 15 офисов разработки и обслуживания, больше 50 тысяч сотрудников с недавних пор. Больше 100 присутствия, несколько крупных центров, плюс большое количество людей работает онлайн. И опять он не работает. Вот направление работы 6. И нас на самом деле интересует вот эта часть InfiniSoft. Собственно, задачи все по внутренним коммуникациям, там, сквозной задачей следующего года, будет точная интеграция вот этого кусочка. Он, он видится здесь маленьким, на самом деле 30% текущей компании. Проект мой посвящен интеграции полутора тысяч сотрудников, которые в конце апреля присоединились обратно к группе компании IBS. История в том, что сотрудникам сейчас нужно быстро влиться в систему, Uh, InfiniSoft, uh, ранее называлась Luxoft, многие могли об этом слышать. А, а, существование этой компании, она была с 2009 года организована. Боже мой, это куда она? Mm -hmm. uh, вот, и, и в текущей а, ситуации есть опасность саботажа корпоративной культуры. IBS, была, IBS приняла обратную структуру которая достаточно токсично была отделена и оторвана от большого количества сотрудников. И интеграция в данном случае означает, когда компания сама системно встраивает для эффективной работы сотрудников. адаптации занимают сотрудники сами, интегрируем и принудительно. Ключевая проблема – то, что полторы тысячи сотрудников с отличной корпоративной культурой, отличной от текущей и с большим опытом международной деятельности, и с работой в международной среде. Этот бизнес – это 30% сотрудников, то есть это огромный объем, который может влиять на эффективность. Нужно внедрить в процессы, нужно показать, как мы здесь работаем, нужно смотивировать развиваться в текущих условиях и работать на благо бизнеса. Первостепенная задача – внедрить стандарты, совмещаем корпокультуру. Как мы знаем, корпокультура большого всегда преобладает над корпокультурой малого при слияниях и поглощениях. Включить нужно в активную жизнь коллег обеспечить моральный комфорт, переключить их на сторону добра и мотивировать остаться внутри группы компаний, чтобы там сохранить уровень текучки и, соответственно, это не повлияло на бизнес. Что все, все цели всегда должны исходить из благополучия бизнеса. Для этого мы все и работаем. Все целевые аудитории в данном случае будут более-менее одинаковые по социально-демографическим показателям и даже практически там, по, по возрасту, поскольку это все единая среда, это единая компания, они там, перемещаются туда-сюда, и, в общем-то, нет необходимости серьезно это изучать да, там, и разделять, поскольку, во-первых, в компании приняты ну, как бы единые стандарты, коммуникации и, во-вторых, все коммуникации, собственно, уже отточены десятилетиями, то есть в буквальном смысле все, что сейчас есть из каналов, инструментов коммуникации, это уже эффективно, это уже работает достаточно просто к применению и будет применяться. Первая целевая аудитория, собственно, все сотрудники InfiniSoft, новой компании, которой присоединилась. Они там разновозрастные, с высшим образованием чаще всего, они часто чаще технарии, семьи дети, как обычно, то есть IT-сотрудники достаточно часто семейные, спокойные люди, какого-то там, как там возраста не очень большого. Активные, кстати, набирает просто популярность, очень, очень классно смотреть по тем клубам, которые активно живут внутри корпоративной среды, видно, там, чем люди занимаются и интересуются. Киберспорт просто выше всех возможных, плюс книжные клубы музыка, ну музыка это скорее привычка, поскольку ну, 25 лет существует музыкальные вечера, например, в компании, и люди развиваются в этом плане тоже. Почему они, они, собственно, аудитория интеграции основные, те самые люди, все, на которых нужно влиять. Каналы и инструменты мы будем, собственно, использовать все, которые используются внутри IBS, то есть мы включаем их в эти каналы, используем те инструменты, которые возможны, ну там, по ходу действия, может быть, потом, когда они нам расскажут, что еще интересно, может быть, будет подключить что-то другое, что им привычно, но на данный момент совершенно точно будут использоваться. Портал Base Life. Этот портал сейчас переживая там новое рождение, там есть разные типы порталов, там, от классических информационных до вот, э, автоматизированного рабочего места и все на свете э, вместе, вот они где-то там ближе к самым инновационным э, типам порталов, он очень удобный, он включает там все возможные интеграции в бизнес-процессы, слияние баз данных, собственно, э, через него основное э, воздействие на сотрудников ежедневное происходит, э, все адаптационные моменты, э, обучение, статьи, челленджи и так далее, то есть вся корпоративная веселая жизнь, плюс вся рабочая, все важные нюансы, анонсы там посылки являются также там, крайне важным моментом, поскольку они подсвечивают самые необходимые моменты, и подсвечивают правильным образом, дают Это такие интересные обычно анонсы. Мне посчастливилось прям все виды статей для рассылок и э, портала все именно тип, типы э, контента самой пописать пока мы сотрудничали хорошо они делают рассылки пуш уведомления работают это там, быстрый момент который переводит на рассылку а рассылка переводит в итоге на портал социальные сети социальные сети кстати не очень активные есть группа ВКонтакте такая, ей чаще пользуются дальние, то есть отсматривают дальние офисы, они как-то больше включены. Московский офис меньше, а Финансов, собственно, да, даже в том же здании сидит, где и главная компания. А, Оффлайн мероприятие на территории офиса а, есть отличная зона офиса будущего. А, это новый такой проект, который построен по а, желанию и по угу. Все понятно. Проект, который построен по желанию сотрудников, включая их там, требования. И это тот проект, который будет постоянным источником новостей. И туда вся можно интегрировать нужную информацию. Там можно общаться с людьми и как бы всегда почеркивать, что вот вы там часть большого и нашего офиса будущего, и, собственно, там, творим будущее вместе. И последний ТВ-панели печатные носители – это тоже эффективный инструмент. У них там есть всякие плакаты, которые подсвечивают важные моменты. Целевая аудитория 2 – это сотрудники Люксофт и АБС с софтом работы в компании 7 лет плюс. То есть компания Люксофт, которая стояла сейчас на Финисофт, она отделилась окончательно, без поворота в 2019 году. До этого уже там были миноритарии, дальше там компания была полностью передана, и она уже была в тот момент интегрирована в другое американское пространство, там, с офисом в Цурихе. И есть сотрудники, их, кстати, немного, я прям узнавала, прям совсем мало, которые действительно были и в IBS, и в Люксофте, и, и которые сейчас до сих пор работают, вот можно с этим небольшим количеством людей, со сторожилами поработать, это чудесная идея Анны работаем с ними как с амбассадорами, они неформальные лидеры, наставники, им доверяют, и с ними нужно будет работать рассылками, то есть мы впрямую будем их собирать там, рассылками, объяснять зачем, что, почему. Через социальные сети можно будет продвигать, собственно, их послания и офлайн-мероприятия на территории офиса, они, офлайн-мероприятия, мы с ними и общаемся, и потом, собственно, они дальше на аудиторию выше, которое было показано, работают с коллегами, третья аудитория, все сотрудники АБС, потому что не просто это история о том, что нужно кого-то интегрировать, это еще история, что весь остальной мотив, массив должен в себя принять, да, там целый там, треть новую людей. Естественно, мы должны работать с этой аудиторией, она такая же абсолютно, то есть по социально-демографическим характеристикам и интересам. Мы с ними работаем через портал, как обычно, то есть через все обычные каналы коммуникации. Естественно, мы исключаем цветовые панели и плакаты, а все остальное также у нас присутствует. Не буду повторяться. Есть четвертая аудитория, молодые сотрудники Люксофта, которые не успели окончательно закостенеть. В старой корпоративной среде приходят в новую, могут видеть сразу жирные плюсы и способны распространять информацию вокруг себя, эффективно воздействовать на как бы, среду, свое общение. Можно, соответственно, стимулировать их дальше, приносить вот это вот «добро» и «Биэс». План мероприятий. У меня несколько мероприятий, которые я бы планировала, а потом я расскажу, что будет на самом деле. Сначала знакомство с корпкультурой это действительно есть классическая адаптация, которая происходит сейчас с мая месяца, и будет там, вероятнее всего, до конца года. Потихонечку коллег знакомится с тем, как работает баз данных, как, там, где запросить отпуск, как работать с порталом, как вообще организован весь процесс, потихоньку-потихоньку отдельные рассылки существуют, сотрудники получают доступы, опять же, потихоньку, не все это сразу случается, не то, что мы их кинули медленно, там, там специальная система безопасности работают для того, чтобы аккуратно и эффективно влезть в среду, всех этих людей, собираются вопросы, которые там, наиболее часто задаются коллегами. Вопросов много по тому, как будет существовать дальше компания в составе ГК. И здесь проводятся прямые линии стоп-менеджмента, менеджментом они отвечают, насколько возможно, но на самом деле, что самое трогательное, до сих пор непонятно будут ли изменения в структуре, то есть до сих пор сотрудники действительно немножко в подвешенном состоянии, и все эти меры, они очень важны, есть состояние неопределенности, и там, насколько возможно, конечно, будут снимать напряжение рядом мероприятий. Во-вторых, это работа со сторожилами, как повторюсь, чудесная идея, где они могут, как мы их собираем, делаем фокус-группу, определяем, то состояние, которое есть, те проблемы, которые есть с обеих сторон, да, и в EBS, и в Microsoft. выясняем, как бы нам правильно представить текущую ситуацию и плюсы интеграции правильной. Создаем материал, единую версию счастливого будущего, распространяем через небольшие встречи, презентации, и также можно сделать ряд публикаций на отвлеченные темы, где мы вшиваем эту информацию как было, как есть, как будет, как здорово, что все мы в АБС сегодня собрались. Третье – это экскурсия «Дни открытых турникетов». Есть такая история в Москве, например, с компаниями, где там любой человек может зайти там, на территорию крупной компании, узнать, как она работает. Вот мне кажется, что полезно будет провести «Дни открытых турникетов, причем несколько в InfiniSoft. Во-первых, потому что а, большое количество сотрудников в Москве из всех подразделений, там, например, Дунис, которая не так давно присоединилась, ей вроде 10 лет, она там в группе компаний всего несколько, они как бы с Люксофтом разминулись, и они друг друга не знают. Тем вообще будет отлично прийти посмотреть, что у них разные уровни разработки, естественно, там не дублируются большие проекты. А вот можно делать выездные, выходные фактически, там, соседний подъезд Клубы на территории Инфинисов, где люди могут общаться, перемешиваться, дружить, давать друг другу идеи и, в принципе, вот, ту самую корпоративную жизнь проживать по-настоящему на, на территории новой компании с, с людьми. То есть такое гостеприимство точно будет на пользу. Четвертое – это активация программы «Спасибо». В этом году ВБС впервые стартует программу вовлеченности. Она основана на всех, ну, на ключевых ценностях компании, которые компании исповедуют и которые там с первого дня любому сотруднику известны, прописанные в так называемом кодексе культуры, который выдается. И, наконец, вот, собственно, стартовала программа, вы можете сказать любому, не, не себе, вы не, там сами не зарабатываете никакими действиями, вы говорите спасибо своим коллегам за то, что они исповедуют эти ценности, и фактически это приводит там, к некому успеху. По-моему, 10 показателей. И также можно активно привлекать, собственно, сотрудников и так вот в игровой форме будет выясняться, будут проясняться моменты по базовым ценностям корпкультуры, плюс они смогут себя почувствовать цело, частью целого и там, радоваться. Есть система, там, бесконечный тоже источник информации, которым можно пользоваться и, собственно, заниматься правильной пропагандой, там, подсвечивая а, правильные действия, ну, как обычно там, делается в любых игровых формах. И активное взаимодействие команд в рамках мероприятий по праздной 30 лет. В этом году 30 лет группе компаний. Из-за того, что там сейчас крайне нестабильная ситуация в мире и на, на, на группу компаний ну, крайне сильно повлиял текущий конфликт, часть мероприятий была спущена на тормозах. То есть, да, там проходило, но не так активно педалировалось. Сейчас а уже... время вы уже перебрали капитально. Вот прям очень прошу вас ускориться. Это, это, собственно, практически последнее. Вот, сотрудников компании, обеих компаний привлекаем к разработке новых мероприятий в рамках празднования. Все чувствуют свою сопричастность и так далее. Вот. А, и фабрика идей, собственно, сотрудники InfiniSoft способны привнести пользу своей своей активностью в корпкультуру культуру и что-то там из привычного внести. Команда проекта топ-менеджмент, группа компаний, так и InfiniSoft, там согласование прямые линии, директор центра развития бренда и коммуникации, потому что все коммуникации уходят отсюда, HR обеих структур, и головной, и InfiniSoft, соответствующий корп-культуры, потому что это выделенный элемент под HR-ом, а внутри ком-менеджеры отдельно, которые будут заниматься большей частью там, руками как раз вот будут проектов, и внешние коммуникации, центр развития бренда, которые могут поддержать а, а, коммуникацию и там вынести, опять же, какие-то полезные вещи во, во внешний контур, что также поддержит мотивацию сотрудников. А, критериями будет сотрудники довольны работать, им хорошо им понятно, корр культуры на нее исповедуют, рабочие процессы налажены, сотрудники включены в жизнь, активно работают, в ней текучка на стандартном уровне не связана со слиянием, с поглощением. Бизнес развивается благодаря высокой вовлеченности персонала, то есть там, мы текущие факторы убираем да, и смотрим на выработку. И, собственно, сотрудники остальных подразделений принимают коллег, принимают, понимают цель и задачи компании внутри группы компаний, общаются с коллегами активно. Развиваем. Как исследуем? Снимаем. НПС до и после отчетного периода, смотрим, что удалось, что нет, ставим фокус группы со до и после, снимаем ситуацию, там, смотрим на конкретные проблемы и на то, что удалось решить, смотрим показатели бизнеса, что, собственно, самое важное, выработку на человека и смотрим показатели текучки кадров, что они должны быть стабильными. Вот.